пожалуйста. Я Холомущенко Леонид Николаевич, 48 -го года рождения. 48. Рожили Рождение с Мариуполя. Всю жизнь в Мариуполе прожили? Да, всю жизнь. А как вы питались вообще, когда в больнице были? Питались. Воду не давали завозить, хоть какую-нибудь, хоть ржавой, грудью, а они не давали, до да, машины подъехать. Воду пили раз в день по 100 грамм. И каши давали. Одну ложку в день. Детям чуть побольше давали, а нам, ну как, как могли. И то, и то они не, не, не давали не, не, не подойти, не подъехать, ничего. А сколько детей было в больнице? Вы это не сосчитайте, понимаешь? Их там много было. И то везут, то... Но все их, их, их, их вывозят там, как-то вывозили. Втихаря. Меня особенно солдаты рисковали же, детей на руки, на плечи, на голову сажали и выносили. Это русские, да, минерцы? Русские, русские, русские выносили. А были коридоры э, со стороны украинской власти, чтобы можно было только, только русские делали сами. Только русские делали коридоры? Танками, брали техниками, да? Людей подъезжали под самую туда, в селедку. Забирали а то везли детей, там кого есть. Они их не давали завести ни воды, ни, ничего завести. То есть русские подъезжали к больнице на танках, на БТРах, забирали э, детей больных и увозили. Да. А украинцы в это время стреляли все. Они не, не давали уйти никому. Никому не давали уйти. И уйти. А как вы думаете, зачем они так себя вели украинцы? Это, понимаете, это как нацисты.